Четыре запрета в отношениях называется, значит, видос, мимо которого я не смог пройти. Четыре запрета, после которых ваши отношения станут только лучше. Здесь предваряет, обещает. Значит, изначально понадобились какие-то примочки вам вашим дерьмовым отношениям, которые станут еще лучше. Понадобились какие-то примочки... Потому что на самом деле они дерьмовые, да? Так, ни шатка, ни ну так, не шатко, не ну что-то такое, ну да. могло быть и лучше, да, ну к чертям летит все в пропасть, к собачьим, да, да, может запрет какие-нибудь, или какие-нибудь правила, или какие-нибудь договоренности, ну оставим сторону, что договоренности с Евой, которая в Бога не послушалась, это я так, так, так сказать, обще. А в общем и целом, да, понадобились советы третьего человека, настолько все херово И вот он сообщает вам, что есть магические четыре запрета. Не 10 правил, всего 4. 4, после которых ваши отношения станут еще лучше. Ну, мечта. Мечта. Так. Прорекламировался, прорекламировал свои советы. Так, дальше. Первое. Это запрет на оскорбление. Запрет на оскорбление? Если в ваших отношениях практикуются оскорбления... Понимаешь, вот как бы запрет на оскорбление подразумевается вообще культурного человека. Вот не надо оскорблять незнакомых людей вообще, тем более знакомых, тем более близких. Подразумевается отношения какие? Отношения, Не на работе? На работе тоже не надо никого оскорблять. Вообще людей не надо оскорблять, Нехорошо. А тут отношения межличностные, я межличностные, так понимаю, да, интимного плана. И тут сразу значит мыть руки перед едой. О, да. Запрет на оскорбление. Хороший запрет. Только такое впечатление, что как будто это, знаешь, вот начинается с середины. Вот как-то не сначала. А как-то вот так вот вырвано откуда-то, вот из центра. А дальше тут идет пояснение этого запрета. Запрет на оскорбление. Хороший запрет, хороший, да. Только вообще-то это на уровне детского сада никого не надо оскорблять. И тут вдруг опять понадобился этот запрет в отношениях. А дальше он как бы поясняет, вот эта резкость самого первого, как казалось бы, первое же правило, оно же самое главное, да? Он дальше поясняет. Даже при самых жестких обидах. Запрет оскорбления даже при самых жестких обидах. Тогда вопрос, смотри, а почему у тебя первым пунктом не стоит запрет на оби на обижание другого на причинение этой обиды а товарищ как так у тебя получилось то что у тебя сразу понимаешь бывают такие обиды которые рефлекторно вызывают оскорбление понимаешь из того чтобы взять убить на месте Нафиг, да? приходит допустим субъект домой к себе в спальню заходит смотрит а там на его жене, там сосед лежит. Да. А глаза такие хитрые, хитрые. Иду на кухню, смотрю, так и есть. Весь борщ сожрали. Это анекдот. Вот он приходит, смотрит, да? Борщ на месте, а на его... Да, и борщ сожрали, и сосед на его жене лежит. И тут у него вырывается оскорбление. Она ему... Data, squid, Ты забыл, дорогой? Ты забыл, что психолог советовал. Никаких оскорблений. Запрет. Стро... хочешь, чтобы у нас были нормальные отношения, правильно? Я тоже хочу. Так что, Ника, ты ты нарушил первое правило. Запрет на оскорбление. Даже при самых жестких обидах. Ну, видишь, ну как с тобой иметь дело? Какой хороший совет. И как-то вот он через голову, да, вперед, впереди паровоза как-то, да? Как-то телега впереди лошади. А почему про обиды? Про обиды, дядя, как-то ты в первом пункте. Может дальше будет? Может дальше будет запрет на обиды? Причинение обиды в отношениях, на которое следует рефлекторно может последовать оскорбление а? Слушаем дальше. Второе, это запрет на умалчивание обид. Запрет на умальчивание обид. Опять нет запрета на обиды. Запрет на умалчивание обид на молчанку, да? Вася такой, э, не Вася, Алёша пришел, смотрит на его жене, э, значит этот сосед. Он ничего не говоря, не произнося оскорбления, он первый. Первый пункт помнит: разворачивается, идет на кухню, садится, молча все, молча, да. Она такая выходит, да, и говорит: то опять забыл. Психолог нам что сказал? Запрет на умалчивание обид Я вот вижу, вот есть у меня такое что ты обижен на меня. Давай поговорим об этом, давай обсудим. Не молчи, не дуйся! Запрет на умалчивание обиды без запрета на причинение обиды подвисает в воздухе! И опять второй пункт, как-то мимо, да? Почему человек может играть в молчанку, замалчивать? Прекрасно зная, что я оскорблять уже смысла нет, да. И выяснять отношения это втягиваться вот в эти так называемые обсуждения: давай обсудим, а при нормальном мужике баба не будет изменять и пошло и поехало он прекрасно это знает, и потому он ничего не говорит. Нет, давай обсудим вторым пунктом, профессор. Психолог строго настрого, ведь запретил умалчивать обиды. Не запрещая обижать. Третье. Это запрет на выяснение отношений на публике. Опять как-то вот он начал с середины, и вот так вот идет без начала, без без того... А что является причиной вот этих вот оскорблений, умалчиваний, выяснения на публике? Допустим, твоя баба на корпоративе позорится, допустим. Позорит тебя на самом деле, да? И позорится, и позорит тебя. Ты их, короче... Пытаешься вывести отвезти домой или что-нибудь еще. Она с криками Не смей. Ну, даже можно не пойти, в про, про, про, про, про, про, про, про того же самого соседа, допустим, да. Он начнет кричать: муж, да, на нее, не оскорбляя, не умалчивая обиды Он начнет говорить: Как ты могла! Соседа! Она такая: ти ти ти ти ти ти так? Ты забыл третье правило психолога? Не устраивать! выяснение отношений на людях пусть в сосед уйдет сначала при чужом человеке ты здесь начинаешь такое говорить вот. нет, нет, нет, нет нет нет, ты нарушаешь третье правило алёша что это такое так он у нас дела не пойдут да? или на корпоративе на том же сам -то, баба позориться и позорить тебя тут же пытаешься ее увести или сказать что ты ведешь себя не очень Она такая не учи меня при людях что тебе не нравится, и пошло, поехало. Третье правило ты нарушаешь. На людях придем домой тогда, и может быть, да, если я не усну. А тут при людях он, понимаешь, стал ее укорачивать. Нет, нет, нет, строго настрого строго психолог запретил. Казалось бы, хорошие и правильные правила. Но это же как? Чуть-чуть их вносишь в реальность, и все. Какая-то какой позор какой-то, они а советы. И четвертое. Это запрет на угрозу разрыва отношений. О, как. То есть, когда пришел муж, увидел на своей бабе соседа, не стал ее оскорблять, не стал умалчивать обиды, не стал выяснять значит, при чужих людях отношения, но сказал, дорогая, собирай манатки э, иди, езжай к маме. Она такая... «Ди -ди -ди -ди -ди -ди -ди -ди Четвертое пс правило психолога дорогостоящего. Ни в коем случае не шантажировать угрозам, угрозой разрыва отношений. Ты что, забыл? Ну как, ну как, ты почему-то не можешь запомнить? Ну мы же работаем над отношениями. Никаких угроз! И после этого наши отношения станут еще лучше, как обещал нам доктор психологии. Опять, вот когда телега впереди лошади, да? Когда нет запрета на. Оби... Причинение обиды, а борьба со следствиями, которые могут вызвать это обида, понимаешь? Рефлекторными. Такое впечатление, что ты занят чем? Господин психолог, такой модный, подстриженный. Так ты же это вот это причинение обиды получается и охраняешь. Закапсулировал его как нормальное. А что такого, да? Да, все нормально. Главное, чтобы дальше вот. Это же, блин, кастрация мужика. Потому что, как правило, он оказывается. Мужик, в такой ситуации, когда баба ему будет кричать: А что ты меня оскорбляешь? То есть она полностью обфоршмачилась, но тут же сделает его крайним, что он понимаешь. Видите, вот эти вот хорошие советы, хорошие. По итогу, так сказать, если поменять местами, да, если изначально не дать главное, то получается, они обслуживают разрешение на причинение обиды все эти четыре запрета да, четыре запрета после которых ваши дерьмовые отношения станут только лучше первый запрет на оскорбление даже при самых жестких обидах почему на первом месте не было запрета на причинение обиды следствием на невыносимости которых и могут быть оскорбления в адрес обидчика второе запрет на умолчание обид опять консервация действий обидчика продолжение кастрации да да да это она и есть это она и есть кастрация вместо рефлекторной реакции на обиду в виде импульсивного оскорбления в адрес обидчика или попытки удалить уладить все молчанием с демонстрацией спокойствия невозмутимости да предлагается бессмысленное продолжение взаимодействия и высказывание самой обиды до да. 3 запрет выяснение отношения на публике нет запрета на причинение обиды на публике но превентивно запрещается реакция на это на эту обиду с навешиваем на эту реакцию ярлыка выяснение отношений на публике на людях что ты при чужих людях да тут это что же будет что за скандальность сначала доведут до белого коленя да потом будут кричать что ты псих ты ненормальный ты не можешь себя вести на людях ты вообще оскорбляешь или замалчиваешь или там траляля на публике отношения выясняешь запрет на угрозу разрыва отношений контрольный в голову окончательная кастрация с запретом на попытку исправить ситуацию демонстрации серьезности момента с последствиями в ближайшем будущем Настоящего мужчину невозможно обидеть, заявляют, как правило, те, кто именно это и собирается или практикует это по причине они это обиду собирается это сделать. Договоренность подразумевает ее выполнение всеми сторонами без исключения, а если у одной из сторон есть презумпция невиновности, автоматически включающая презумпцию виновности у другой стороны. Да, да, да смягчающие половые привилегии вдруг у кого-то делающие выполнение договора необязательным или выборочным то он теряет всякий смысл без честного его соблюдения сторонами если вдруг вам понравился в отношениях третий человек как правило привлечение этого третьего человека будет как подкрепление одной из сторон одной из сторон никогда не будет третейским судьей независимым даже, казалось бы, вот его советы, да? Будут все, что вы скажете, все, что скажет психолог. Да. То, во что вы поверите и договоритесь, значит, исполнять. Все будет использовано против вас, да, если уже, уже в отношениях у вас такая билеберда петрушка, что нужно, блин, прибегать к тяжелой артиллерии. Это, кстати, часть вот этого спектакля. Мы ж не просто так! Да, я ж не просто так соседям там сплю. От а хорошего музыка бабы не гуляют, да. Это, это надо обсудить, и все такое прочее. И прочее, прочее, прочее. И вот если мужчина, да, догадался, не догадался о том, что его сейчас разводят на. И можно на полном серьезе в это играть. На полном серьезе это все выполнять. Ну все, его песенка спета.